Сегодня ты отправляешься со мной повышать свой уровень. Зачем? Почему? Не садись на меня! Слышишь? Да почему ты седлаешь меня верхом? Кто так вообще делает? Начну сегодня, как всегда, с фермы Сива. Не так же резко. Чувствую добром, это не куча. Я здесь впервые, у меня всего первый уровень. а Больно! Да каким образом она остановилась? Каким образом? Так вот как ты со мной! Надо память компа почистить, и то бесят такие остановки, на чем пах еще. Так почисть. Через месяц время будет, почищу. А что, а смысле? Ой, я повысилась? Все, устала. Комп завис, что ли? Мне что, так сложно было почистить память? <связь> так тебе и надо. Я больше никуда не поеду. А все, живу. Мне показалось, или я слышала чей то голос. <связь> There's only one thing you remember from me Child, when you're out on your own A million miles from home Feeling the weight of the world on your shoulders Child, don't forget